Давным-давно жили на Руси мудрые волхвы. Ведали они прошлое и будущее и учили людей по закону жить. Оправили Русью три князя, три брата Святославича. Ярополк в Киеве, Олег в Древлянских землях, а Владимир в Новгороде. Жили братья в мире и согласии, до той поры, пока ученик одного из волхвов черные дела не замыслил. А было это так. Тайну огня, земли, воды, зверей и человека Я тебе открыл. Только не возгордись, жертвы зря не приноси. Зло и добро разными дорогами ходят. По правде пойдешь, правжей наречешься. По кривде кривжей. Зачем ты так? Зачем? Я править хочу. Правят князья. А выше князей? Закон всего выше. Учитель, дай мне закон. Не время тебе еще. Ты по земле ходи. По добрым делам на за рубки делай. А я сейчас хочу. Учись. Учись. Ты ведь за огнем-то посмотри. Устал я. Я править хочу. Моя власть. Мой закон. Кривжа отныне имя твое. Мы воеводы кручины неведаем. Дядь, я с тобой. Я хочу с тобой. Где няньки? Отвернулись, а наш мык подворота. Защити ее домой. Нельзя тебе, Оленька, поход не девять это дело. И под замок. Домой идем, Оленька. Там у нас хлопчи в печи. И младчика парного. За добыча ждет! Деда! Чего не спешат? Да пока на реке лед не встал И море варяжское бурное Не отставай Ух ты, щегол! Зимаешь! Чуть ли не зашиб Князь! Князь? Меч какой! Что, хорош? Эй! Кого испугался, малец? Олег-шать! А то давай с нами. Мне храбрые дружинники нужны. Эй! К <м rất lionical> <В> масленице вернемся. Ну где, князь? Отплывать надо. Горластый. Хлебушек вот для дружины. Надо. Варяга меч кормит. <пу WWE> Не что, мы разбойники. А До первой крови! Ох, надоело. Помолчишь ты? Давай делить. Рано. Сперва коней купим. Мечи новые. Ванна, князь нарубился. А зачем нам? Домой спешить, а? а городов еще столько. По белу снегу я заскучал. Домой пора. То ли ветер шумит, то ли птица, Надо мною взмахнуло крыло. Но опустевшим гнездо За морем их страна. Византия. Море. Три дня плыть. Воды видимо-невидимо. Деда, а какая она? Очудная. А красивая. Палаты все кругом каменные. Верхи золотые. Вот бы посмотреть на нее. <свистак> Нас тогда княгиня Ольга водила князя нашего бабка. Она там и крещение приняла. Главный город у них царь Град, а по-ихнему Константинополь. <связывая> <связывая> Заждался меня? Стой! Как ты? На! Делай, что обещал. <смех> Боишься, что нас вместе увидят? Чужие глаза нам ни к чему. <смех> <смех> да там всего один старик, то и был. Деда! Хватить его! <смех> Далеко не убежи! <смех> Олегша! Деда! Куда? Шустрый заяц! Отдай мальчишку! Я принесу его в жертву! Эй! Кленник мой! Геяр! Мой сын! Пусть берет, что хочет. Золото тебе, а люди мои. Трифжа, я помню уговор. Сначала ворота Киева мне открой. Я свое дело сделал. Горят ваши деревни. А твое дело, братьев рассорить. Пиши, пиши князю Владимиру, от князя Ярополка. Дыши, дыши. Наш брат Олег пал жертвою измены. Предатель, жрец в медвежьей шкуре. Он клеветою погубил Олега, а сам к проклятым печенегам переметнулся, чтобы тебя со мной поссорить и вотчиную нашей завладеть. Забудем прошлые обиды, брат. Ведь только вместе мы Русь от печенягов защитим. Жду в Киеве тебя, Владимир, с дружиной. Князь Ярополк. Красота-то какая. Ах! Ах! Ах! Сон мне приснился. А что снился? Девка и коза. О, а вот и девка. Куда ты такая? Ты что ж не знаешь? Сегодняш праздник. Масленица. Девка появилась. А где ж коза? Чего? Коза говорю, хорошо. Тятя она нужна. Ну да, ну да. Подарчик надо бы. Тут, ну, и девки, не козы. Вот тебе если догоним, а догоним, эй! Скутай, са доним! Вот жеребцы! Новая жердина была. Эти ворота могут снести. Да, силушки им не занимают. А может их в дружину взять? Ага, лошадей пугать. <связь> ну, что ты ржешь Ну, <связь> догнали! Ааааа! Дружина верная, и купцы заморские, Пейте на вино, да запивайте метами сладкими! Слушайте, гости дорогие! Ну что? Хороши наши невесты. Ох, хороши, князь. В империи красавиц тоже немало. Не, краше наших девок на всем белом свете не свисет. Да, князь, хороши ваши красавицы, но есть у нас одна царевна Анна, сестра императора. С ней. Никто сравниться не может. Царевна Да. О, жалейка. А передай-ка царевне подарочек. Понравится, посватаюсь. Будет моей княгиней. Я всю руку разлюбил, Бабу снежною слепил. А новая засноба до осноба Если отнял мою дуду, Я в паду, Кто не может сам играть, Может дудки отбирать. о Это кто такой? Кривжа, жрец Перунов. Это жрец Перуна, крив Подходи, садись за стол. Мы рады тебе, жрец. Выпей с нами, повеселись. Отведай угощений княжеских. Не до питья мне. В твоем родном гнезде измена. О чем это ты? О твоем брате, князе Ераполке. Знай свое место. Я с богами совет держу, а ты молод и доверчив. Молчи, старик. Замолчи. Твой брат. Предатель! Прикуси язык, черт! А да, возьми, <социальный> вот мой язык. Успокойся. Что это? Это грамота, посланная ярополка князь. Но не тебе, а врагам твоим. А ну, посмотри что там. В лесу нашли мертвого гонца. С ним эта грамота была. Гонец от Ярополка к кури. Что? <свистит> да, князь, все правда. Все как жрец сказал. Я не верю тебе. Называйте вещи. Вождь грозных печенегов Куря, Олега земли мы с тобою поделили. Настал черед Владимира. На севере, в богатых землях брата, нас ждут меха и золото, которым нет числа. Как снег сойдет, мы двинем наши силы и вместе овладеем Новым Градом. Князь Киевский Ярополк. Как он мог? Как он решился? С нашими врагами! В союзе с Курей? С убийцей отца! Не верю. Новгородом править захотел. Не бывать того! А Ярополком ли грамот писано? А кем же печать его? И что с того? Да. ли подлог! А этого кто звал? Вот что при грамоте то и было. Смотрите, ухо волчья. Метка Петенежского хана. Вот цена. Придется поверить, князь. Но он брат мой. Чего здесь думать? Заговор! Новгородцы с тобой! Новгород город Киев! И варяжская дружина с тобой! Первыми в Киеве будем! Как скажешь, так и будет. Решено. Как сойдет лед, иду на Киев. Подходи, покупай, сладкие дыни, подходи, покупай, хорошие дыни, давай, упрямые животные. Паршивый раб, куда ты смотришь? Остановись. Но... Он только и думает о том, как бы убежать Откуда он? А, Русич Я покупаю его Ну как же, господин, я не... Этот раб не продается Он слуга моего хозяина Что я скажу хозяину? Скажу, что убежал Анастасий, отплываем! Сейчас иду не бойся меня. Пойдем. Нас печенеги пожгли. Я один остался. А где ты живешь? В Византии. Тебе у нас понравится. Я хочу, чтобы дух твой окреп, и ты забыл о всех страданиях, что пережил. Деду, так ты живой? А чего мне? А куда же мы плывем? Ну, как куда? В Царьград. Константинополь! Царьград! Царьград! И вправду золотой. Рассказывай, что видел на Руси. Печенеги угрожают нашим границам. А русских князей рассорили. Этот мальчик свидетель заговора. Нам нужна сильная Русь. Она щит от печенегов. Значит, этот Владимир умен, молод и горячий. Их смуты опасны для империи. Молод и горяч. Но, говорят, там очень холодно. Царевна, русский князь передал подарок. Открой! это моя госпожа это их музыкальный инструмент и это княжеский дар царевне хм. что он этим хотел сказать иногда музыка говорит больше чем слова олегша сыграй Снизей надо помирить. Отправляйся на Русь. Ну, не бойся, продолжай. Передай Владимиру по сердцу мне его подарок. Чаливы, меня за здесь будем ждать. Видишь? Вижу, как тебя встречают. К нам что это, клюкка заморская? Ох, красно! Угощаетесь? Это тебе? И тебе? Это виноград. Подходите все. Дрянь. Заморская. А это что? Забаскалите, чужаков привечаете. Это перец жжется. Смотри, как бы всех вас не сжег огонь перунов. Анастасий, я боюсь его, он меня узнал. Не бойся, Олегша. Князь тебя в обиду не даст. Скоро сам ему все расскажешь. Греческие корабли. Там купцы. А где купцы, там и золото. А? А? А? Пешенеги! Возьми Евангелие. Оно спасет тебя. В огне не сгоришь и в воде не утонешь. Туман. Горью пахнет! Тут где-то деревня была. А не слышно их? Что дым, что туман. Переждать надо! А ты на огонь, на огонь смотри! Не зевай! Иди, мама! К берегу, к берегу веди! ты вновь будешь! Держи! Снова мне девка снилась. Че, опять с козой? Не, с ведрами. Братья, Че? вы тятю не видели? Кого? Туда и пошел. пошел. Ой, кто это? В камышах нашел, в лодочке спал. Ты не замерз? Оленька, ты пойди, да накорми его. Не бойся, пойдем. Я <къех> не боюсь. Но... В дружине первое дело кашу есть. О, Точно. А как ты говоришь, он называется? Ой. Ты, Знаешь, давай его отдел не отвлекай. А мы в Киев плывем. Он близко. Большой город. Ага. И я плыву. Сама на ладью пробралась. Ой. Тятя не брал хорошо, меня. Хорошо. о, не говори. Тятя, а почему? А, не знаю. А что это такое? Чужой он, отдай его мне. Неправда это. Наш он, Русич. Одежда на нем чужая, поганая. Че одежда? Да вон тоже ряженый. А, да. Так ведь греки его привезли. А, значит, лазучик. Точно лазучик. Да пустое это! Вон за тем лесом деревенька была. Греки ее и сожгли. Греки. Врешь, Кривша. Принесем его в жертву. Что? Не будет этого. Не тебе со мной тягаться, добрыня. Да я тебя. Стынь, добрыня! Я сам решу. Ты куда, воевода? У тебя уже есть советчик. Не трожь мальчишку. Не до него сейчас. Битва впереди. Воля твоя, князь. <звы> Эй, Олегша! Вот а ты чего не спишь-то? <звы> мне князю сказать. <звы> Может, мне скажешь? М? Привяжите мальчишку в лесу. Князь так приказал. Ну, если я... князь приказал, то <плыв> ты... А! И за что его? А про перец слыхал? Перец? Ну да, отравка за мозг не ушли в кашу. Но... Но... Но... Но... Вот где он. Какие стены крепкие? Возьмем ли? Не сомневайся, князь. Возьмем. И всех пришим. Ну зачем же всех? Хватит и одного. Два брата у меня было. Вот ты где! Испугался? Давайся, подлый печенец! А! Олег, ты проиграл! Проси пощады! Так нечестно, Владимир! Теперь я буду великим князем! А! Не бывать тому, безродный! Ярополк! Сколько раз говорила, не же вам спорить да важничать. Вы же братья святославичи. Одного гнезда, одного отца. Хм, все равно. Не брат ты мне. Не брат ты мне больше. Не брат ты мне больше. Ворота сами откроются. Не откроет нам Ярополк не веришь мне, князь, богам поверишь. Олегша! Нет, -то не пойму я. чего на мальчонку такая злоба? Ой, хоть поесть успел. Думаешь, крепко мы его привязали? Нет, с твоих порток поясок совсем худой был. Кто худой-то? Ты на себе посмотри. Ничего. Завтра каш принесем. У меня полкотла припря. Оленька, Алекса, нашла. Веревку развяжи. Потерпи немного. Давай, быстрее, разве. Сейчас, сейчас! Скорее, он рядом. Ой, получается. Мы еще не мог. Давай. Сейчас развяжу. Все, беги. Я без тебя не пойду. Беги отсюда. <связь> Заблудился, Кривша. Хочешь? Медовая. Будешь? Жив еще. Так умереть на сегодня рано. А когда-нибудь и надо. Сам-то как? Твоих деньков не хватит. Ну, бывало, и коза волк съедала. Хочешь? Ты, не небось, все богам служишь. Да уж не людям. Как вдавил. Перуного огня не боишься, дед. Так это... Сила Бога нам подмога. А Идола Перуна поставил? Ась? Идола? Да. За бревно надо держаться, чтобы в воде не искупаться. Mm. В воде Али в болоте. Mm. <соединяющие> ой ой, ой, ой, ой, ой. На, на сколько месте стоишь? Ты на травушку перейди. Ай, ты нет, здесь это тетя сидит. Тетя, тетя, а чего ты тут-то? Да вот сижу, на вас гляжу. А -а -а. Здорово, сынки. Здорово. Здорово. А мы вот... Ух, в разбойнички, что ли, подались? Не, мы у князя. Ага. Сейчас мы тебе поможем! Ой! Брянька, каза! А -а -а! Ты личнося! Держи меня! Куди! Домой! Вы же кого угодно напугаете, не то, что козу. Так говоришь наш подарочек тебе, тетя. Так это вы за ней по лесу гонялись-то? А -а -а. а -а -а. мы тебе ее с самого Новгорода везем. С Новгорода? А -а -а. Ой. Каша у нас добрая была, но ну, мы его тетя накормили. М -м -м. Да. Хорош такой мальчонка. А в чем вина-то его? И да да мы, мы не, не знаем. знаем. Так, так ведь князь, князь приказал. приказал. Князь? И что ж, крепко привязали? Кажись, да. Да нет, веревку то мы забыли. И как же? Мы его до поиском от порток привязали. От порток? И что же? Так, в дружину и пришли. Без портов детины, за спиной дубины. Ну, нам пора, тетя. Служба! Так как мальчонку-то звали? Да, кажись, Олегша. Олегша? да, Олегша. А старика того? Ну, что к Владимиру приходил? Этого мы не знаем. А ну-ка, гляньте. Похож? На кого? Да на стариках, что с князем разговаривал? У него еще палка была Палка вроде лапы курины Да ну, пошли Провожу вас, на полдвиги ратные Эй, а, а что девки больше всего любят? Так, понятно это я. яблоки! Не, ягоды, Яблоки! Яблоки! Да, яблоки! я Яблоки! Яблоки! Яблоки! Яблоки! Яблоки! Кто вы? Идем с делами правыми! А это Владимир со своей дружиной. Это Владимир. Владимир? Ярополк ждет его. Открывай. Смотри, князь, сила Перуна любые врата отворяет. Hmm... Пойду скажу князю. С Стой, варяк. Я сам. Волк! волк! волк! Владимир? Предатель! Почему с мечом пришел брат? Защищайся! Брат Олега погубил! Вина моя, но не измена! Струсил? Щенок! Всей власти захотел! Киевом править хочешь? Безродный! Не бывать этому! Не виноват я. Не повинен я в смерти Олега. Я не верю тебе, брат. Докажи. Другому. Все эти смерти понадобились. Делай свое дело, варяг. На, возьми. Ты этого хотел? Нет, брат. Нет. Останови! <связывающие> Что ты сделал, варяг? Не затем ли пришли? Поймешь, поймешь ли, сколько греха. Ореха на душу взял. Иерополк. Вы же братья Святославич? Не повинен я в смерти Олега. Кровь на моих руках. Что я наделал? Айс. А ты что ж, один здесь живешь? Ну, почему ж один? Вон на сколько. Вон она. <свяк> <свяк> ты чего? Отдай. Скажи, как здесь растет столько всего? Ну, растет, потому что люблю их всех. <свяк> Ах, ты! Поэтому растет. А любовь-то, это прежде всего внимание и забота. И пчелы любишь тоже? Пчел? Да как же их не любить-то? Но они же могут укусить. Так ведь они просто так не укусят. А слепнее комаров тоже любишь? Зачем-нибудь? И они не нужны. Ай! Ха, не попал. Улетел кровопивец. И зачем они нужны? Да и же птицы едят! Ой, такова их природа. Бояться меня? Ну, ты же мой гость. Да, гость. А что там у тебя? Книга. Книга? Святая книга. Святая? Там написано про Бога. О, про него. Бога единого. Про Ну да, он един. Только в разных лицах. Всех нас создал род. И, и все мы живем при... Ну, природе. Здесь написано про сына божьего. Хм, про сына божьего. Про такого, как мы. Хм. Хм, но ведь мы все его дети. Здесь написано про Христа. А кто же это? Он принес благую весть. Какую? Что Бог есть любовь? Тьма ослепила меня. Тьма и ярость. А что, если оговорили Ярополка? Хватит казниться, князь. Сделанного не воротишь. Нужно племена собирать, земли объединять. Верно, Добрыня. Рассылай гонцов. Собирай вождей. Варусь. все князья перегрызлись. Вот скоро и золото богатого Киева будет наш. Из Киева! Хорошие вести, господин. Князь Ярополк убит. Бери. Владимир в Киеве. Питья на день. <связь> Племена вместе собирает. Хорошие вести. Эх! <связь> власть держится на страхе. Огонь небесный, огонь всемогущий. Моя власть, моя сила. Насей раздор между племенами. Не быть Владимиру великим князем. Чего он стоит? Говорят, сговариваться что чтобы вместе все. Все Руси. Чего? Ну, наконец-то! Тех русичейся берет под свою руку Владимир. Давно пора объединяться. О, и боги вместе сошлись. Мы жертву приносим вам, чтобы кровью священный союз крепить, чтобы не было вражды между нами, чтобы вместе были и в радости, и в горе, ведь братья мы. Огонь в Перуну пошел! А наши боги? Нашим огня не дали, а понули! Наших богов победили. Зачем же вместе собирались? На князь! Уходи! и мы уходим? Здесь крит же Отвечай людям! Я людям не служу! Наш бог Перун не по закону это! Я <музы> сам закон. Врешь, князя, и мне и богам врешь. И мне. Да и в грязь верчу, кручу, погубить хочу Копытами печенежскими порву, пожгу От меня не уйдешь, на рога попадешь Я закон, я власть Я выше Перуна Я... Говорят за рекой, печенегов видели А Владимир-то опять на охоте пропадает Будто ум потерял а может, околдовал его кто, а? Труд еще, князю. Опора ему нужна. Что ж за опора? Яблоки, девки любят. А? Не, Нет, ягоды. яблоки. Ягоды. Яблоки. Я тебе говорю. О! О! Любовь человека держит. А помните, что греки о царевне Анне говорили? А за ней ведь Византия вся. Женить его надо. Давай Давай say, там кто-то прячется. -а -а -а. Олегша, ты? Ага. Так а -а -а. ты... А ты что тут делаешь? Да вот, рыбу ловлю. Это моя река! Моя рыба! А ну, не трожь сеть! Уважаю. Не туда эй, идем. Иполяне место. У князь. Надоело мне твоя опека! Отдай. Дышит. Живой. Воды он наглотался. Гляди. Очнулся. Где я? Да уж не у себя дома. Все эти жалко. Что я, деду, скажу? Тебя звать-то как? Гияр. Гияр. Гияр смешной. И хвостик у него, как у лошади. Готов. Не готов. О, а я говорю, готов. О. Иди! Я их задержу! Эй! А на ножка! Я здесь! Поливать его! <связать> <связать> Хвала богам! <связать> Ты жив, мой господин! <связать> Печеньеги! О, вида! <связать> Живой! Нашу рыбу портить! Ты печенек без лошади видал? О-о-о! Все увидишь! Готов! Готов! А после трех, это сколько? Я только трех могу. Ах, притомился я! И этот готов. Сгорело, не поспели. Князю надо сказать. А князь ты где? Это же князь. Князь! Ты откуда здесь, Олегша? Я там а? рыбу, вдруг печнеги, но я и бежать. Не боись, малец, теперь вместе будем. Спел я князю слова царевны Анны передать. Деда, а он не умрет? Ничего, Левша. и не таких выхаживал. Тяжко ему, стонет. Сейчас приложу ему отвар чудесный, Ему и легче станет. Ну вот, теперь ждать надо. А чего ждать? Пока хворю он свою переборет. я ему только помочь могу. А одолеть ее он сам должен. Владимир сейчас у черты стоит. Ему выбирать нужно. А что выбирать деда? Во тьме оставаться, аль к свету идти. А ты почитай свою книгу. А я пока другое снадобие приготовлю. Тьма при-о-дит и у о Пожив ли князюшка? такие злодей. Ай, на чужой медок М -м -м -м. Вот тена Печенеги, прячься, Олегша Родушка, помоги Защити князя и дитя И землю нашу Тебе за Ярополка. Это за Лего. А вот это за подлый обман! Вот тебе огонь, Херунов! Куря! Честно биться боишься? Какой же ты воин? Ночью ко мне пришел, как вор! Чего же ты ждешь? Вот он я, перед тобой! Один, без дружины! Олег, Отец! Меч держи! Возвращается Олегша. Да и нам пора домой. И истинный свет уже светит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И мы имеем, и от, мы него имеем заповедь, от него заповедь, чтобы любящий Бога, чтобы любящий Бога любил и брата своего. В любви нет страха пребывающий в любви, пребывает в Боге. И Бог в Нем, и Бог есть любовь. Слышь, тядь! А а а а Рожь-то а страшно, один болезай, но недалеко! Я, а я им... а он, Мы богатыри, а я его... а? Ну, я божь, а ты жерно? Жерно? Да, Сила, Сила есть, есть. Ума, ума не надо! надо. А! А сотник варяшки в Киеве всех замутил да, говорит, что Владимир на болотах сгинул И воевода с ним пропал Вот как это сгинул э, Врет, рыжий Ты да вот он я Деда, князь пропал О. Как это пропал? Рано меня похоронили Меня еще невеста ждет может знает лес, высоту небес, Может ведает река, Силу в облаках, Или просто вновь родилась любовь, И откуда, как весна, к нам пришла она. Слез Как говоришь, тронула ее желейка Ага, понравилось Легкую вам дорогу и удачу подмогу